Приветствую вас, друзья! С... с вами снова в эфире канал Секреты ютубера. Так как я в последнее время с головой, можно сказать, погрузился в, разоб... в разработку всевозможных трехмерных персонажей, анимированных и неанимированных, которые будут предназначены для использования в, разми... в различных игровых проектах, анимированных проектах, то есть мультипликации, фильмах различных, которые я сам делаю, будут использоваться также в моих роликах. В общем, суть в том, что мне частенько приходится искать различные фотоматериалы. Иногда эти материалы попадаются в открытом доступе, нормально, так можно использовать для работы. Например, вот как персонажи, вот, представленные мной на экране, все вы их знаете, узнаете наверняка. Этих персонажей я готовлю для создание своего интерактивного учебника по истории. Как-нибудь в последующем я вам это все расскажу, покажу более подробно. Возможно, и вы мне поможете чем-то, может кто-то материалами, может кто-то может кто-то захочет финансово поддержать проект, потому что он требует э, некоторых вложений э, финансовых. Но не в этом дело, не в этом суть. Иногда попадаются материалы, фотографии, э, на которых имеется водяной знак, ватермарка. И их как-то нужно удалять, прежде чем работать дальше с этим материалом. Как удалять? Можно, конечно же, вручную удалить. Но это, во-первых, долго, время затратно, а во-вторых, это не всегда получится качественно. Поэтому сегодня я вам покажу два а, онлайн-сервиса бесплатных, которые помогут решить эту проблему. Оба они немножко отличаются друг от друга. Сейчас поймете, чем именно конкретно. А уж какой выбирать сервис для работы, это уже вам будет решать. Ссылки, как всегда, будут под описанием под видео. Ну, а мы сейчас приступим. Ну, а пока не приступили, прямо сейчас подпишитесь на канал, кто еще не подписался. Лайкосик свой прожмякать на колокольчик. Ну и давайте потихонечку пойдем знакомиться с этими сервисами. Итак, первый э, сервис называется ICSoft. Вот так вот он выглядит. Такой вот экранчик у нас э, перед нами предстает. В чем его особенности, фишка? Нам предлагают автоматически закрашивать области кисточкой, где имеется водяной знак. Например, вот э, надпись «Депозит фотос». Мы берем вот так вот его кисточкой, замазываем. Да? Замазали и нажали кнопочку «Удалить». Идет обработка. Интеллект, понимаешь ли, цифровой. Все это дело мозгует, обдумывает. Так, ага, вот он удалил. Ну, где-то я тут не до конца нормально все подмазал, закрыл, поэтому так вот. Некрасиво сейчас доделаем. Вообще он удаляет очень-таки хорошо. Даже вот на сложных областях, сейчас покажу, где вот волосы, рубашка. Тут -то однородный фон. Не беда, тут можно и вручную быстренько все сделать. Так, а вот э, на сложных областях, смотрите, вот волосы, да. Я даже вот кисть немножечко побольше сделаю. Упс, галстук, рубашка, волосы удалить. Сейчас он обработает все. И вот, видите, какая-то ошибка. Да, бывает, бывает, бывает. Так, давайте попробуем заново все это стереть. Кисточку выбираем. Поменьше режим. Вот видите, да, это вот пробовал, все нормально было. А тут в прямом эфире, ну, бывает, бывает. Не без этого. Ну, надеюсь, сейчас он сообразит, что от него хотят. Да, вот, удалил. Как видите, достаточно нормально все удалилось, но чем мне этот сервис не понравился, так и тем, что как раз вот приходится самому все закрашивать. А ведь и водяных знаков бывает много, вот как в этом случае. Тут даже вот на фоне есть вот такие вот изображения фотоаппарата, да, и вот каждую вот эту вот все бякость э, отмечать, выделять, э, закрашивать. Это просто замудохуешься, сколько времени а иногда добавят вот тонкие линии, вот так вот перечеркивают все изображение, и все вот это вот выделять, это, я скажу, такое себе дело не очень удобоваримое. Хотя качество обработки вполне так на высоте, если не обращать внимания на какие-то мелкие косячки. Поэтому давайте посмотрим другой сервис, что он предлагает. А, а, сервис называется Watermark Remover. Также загружаем изображение. Загрузить изображение. Вот наше эталонное, чем мы будем сравнивать. Вот идет обработка изображения. И вот смотрите, нам ничего не пришлось делать, по сути дела. А, вот оригинал, мы только загрузили, нам программа сама все удалила, почистила. Вот, и на фоне все эти вот фотоаппараты, все эти надписи, сразу все удалилось. Сразу все удалилось. Нажимаем «Загрузить изображение», нам оно скачивается. Сейчас мы его откроем и посмотрим вблизи. Все аккуратненько, чистенько, ничего. Дальше, пожалуйста, делай что хочешь с этой фотографией. Можешь удалить фон, поменять. Можешь, как вот я, для чего я скачал фотографию, хочу сделать трехмерную модель этой девушки для анимации. Ну, просто вот, собственно говоря, мордашка мне понравилась, да и Катана у нее в руках очень-таки симпатичная. Не пойму, кто из них симпатичная девушка или Катана. Ну, в общем, решать вам, чем вы будете пользоваться. Может, вы будете по старинке в фотошипе все вручную удалять. Это я уже не знаю. За это канал Секреты Ютубера отвечать не может. Поэтому... Поэтому, если вам ролик понравился, тема вам была интересна, полезна, подписываемся на канал, ставим лайкосик свой царский под видосиком, не забываем про колокольчик и пишите в комментариях ваши пожелания, реакции, нужны такие темы в дальнейшем и, или вообще, что вы хотите еще увидеть, потому что не все я могу объять то, что необъятное тематик для размышлений, для работы полно, а я один, а вас много. До новых встреч. С вами был канал Секреты Ютубера.